О, кто же вид. какой-то. Не хау, барре. Грайсмейсер, что ли? Да. Трайс мастер. А чё глазки у тебя такие вот так смотришь? Не видишь, что ли? Почему я тебя подражаю? Что делаешь? Дрочишь, ты меня? Тебя подражаю. Есть, блядь. У меня глаз нормальный. Под... Подружаю тебя. Да. У тебя глаза-то вообще в кучу нахуй. Ну. А ты на свои посмотри. Да под у меня нормальный. Подлиза, подлиза. Под Че слюнки потекли на меня, что ли? Вы чё, Слепутали? такие, что ли? Заднеприводные, что ли? А? Ну, Перекутал, что ли, мать дурная? Мне? Ну, ты же рот вытираешь. Намекаешь на меня. Че это твоя подушка или ты ли подружку? А? Чё, мать, перекурила там, что ли, нахуй? Мать дурная, блядь, ты, мама. Ты, блин, немножко подумай, как я могу тебе матерь убить. Ты чё? Да ты, сука, ты олень. олень заднеприводный, в смысле, я олень. Если ты заднеприводный, я олень, да? Все животное базаришься, нахуй. Вообще ебанулась, нахуй. Кто, да, блин я ебанал. с тобой разговариваю. Mm -hmm. Базаришь ты. Базаришь ты, нахуй. Животное, Иди сюда и тебе нахуй наебашу нахуй по башке или чего нибудь нахуй. Ну, напиши адрес, приеду. Напиши адрес. Ты с какого города приеду? Напиши. Приедешь ли его? Ну ты напиши, напиши, вам внизу есть. Верхняя пустмана нахуй. Записывай. Давай я сейчас напишу. Давай. Я бываю что? у вас, если что. что? Ага. Да? Бываешь? Конечно. Ага. А ты, ты свой-то напиши. Напишу сейчас, напишите это. Так я пишу. И номер телефона тоже напиши, чтобы ну приехал, чтобы связь был, чтобы я с вами связался. Давай, давай, сейчас напишу. Чтобы... 02, мальчики по вызову. А -а -а. У нас. Ты так, думаешь, а -а -а. да? 02 по вызову, да? Так думаешь, да? Ясно, ясно. Че, они тебя часто, да? Туда вызывают. Сейчас приедешь нахуй, я вызову Подожди, От... блядь, не отвлекай От... меня, блядь. Я, я не с тобой же разговариваю. Я вам с твоей подружкой разговариваю. Чё, не, надо, игу нет. Игу. Нет, не, не надо так. Че ты... Че как ты совсем... Зачем грубишься? Ты если приехать хочешь, Зачем грубишься? Я грублю, что ли? Я не грублю, я с вами... Но? вы общаетесь, так и я общаюсь с вами. А почему? Нормально мы общались, все я тебе написал, видишь? Во, во во молодец, молодец, бля, красавчик, бля, приеду. Че, вы подмоетесь, да, когда я приеду? Че, дядя въебанулся, нахуй, что бля, че, мать, дурная? Зуб хорошо почистил, ладно? Эй. Подружке скажи, это... чтоб зуб хорошо почистил, чтоб, ну, бля. Эй, Татармалы, эй. А? Мозгай все к мяту бля, приезжай туда. Ты не беспокойся, ты тоже почисти. Ладно, зубы хорошо. Ты стримишь? И... Ты стримишь? Тоже ты может. стримишь? Я вопрос тебе задал. Нет, вас стримишь вас... ты? вас стримлю, да, вас вас. Ты стримишь? Нет, как я могу стримить то С вами я вообще Вырежи могу. тогда. Вырежи. Кого вырежить? Твой язык, что ли, вырезать? Ну, гуля, ты вообще мозаик... Сама вырежись, говорю. Сама вырежись и вырежи на... нас. Понял? Uh -huh. Ты кто такой, вот мне говорить? А словах? ты, говорю, вот сюда позвонишь, узнаешь. Да, Дай. я позвоню, я не только позвоню, я подъеду, если что. Я давай, давай. Наказывать буду вас обоих. Да, да. их. И... двух заднеприводных. А вы не заднеприводные? Нет, ты что, гонишь? Почему не заднеприводные? Докажи, Потому... что ты не заднеприводный. Докажи, а, что. Ты а ты как докажешь, что ты не заднеприводный? Ты вот стрелки сейчас метаешь. Я тебе докажу. ты. Сперва... А ты, ты, ты сперва себя ты... докажи. Ты себя докажи сперва, просто докажи Я мужик, епт. Я... ты хочешь? Жиг -жиг, я не мужик, что будет потом? Че, вообще нахуй? Все Под... перепутали. А не путай нахуй его. Как у тебя может через камеру вонять? Блядь, у воняет, так, воняет, воняет только из-под на... тебя. из тебя вы... только воняет. Вы сосетесь, да, с ней? Часто? Чё, как? Так Вы это шут... только из-под тебя воняет. А а нахуй мужен, граница. А а ну, любите вообще. друг друга, да? да? Только ты а? один в комнате, нахуй. Нахуй ты под себя пукаешь что, Блять. Че <смех> застрячал? <страшный>? Да, <смех> вообще ты меня обидел вообще. Плакай, что. Я в ахуе, короче, может, ложечку тебе дрявую дать. Ложка, же у вас. Даже у тебя губа дрявая, уже вон, смотри. Не так, что? чувству ⁇ случилось-то, за щеку дали да? Тебе. Ты молчи, блядь. Ты молчи, дрявая. Тебе слова не давали пока. Я с этим тормозом разговаривал. Он что-то затроил, стоит. Не может сказать. Это ты... что я пом, что? Давай так, приезжай. Не не не уходи не уходи давай пообщаемся. Я правда? жду почему я жду я тебя. <сёк> <Дожди, сёк> жди жди. <сёк> Бля.